Друзья мои, всем приветик! Сегодня хочу э, поработать, нарисовать э, небольшой такой простенький рисунок масляной пастелью, тыковки с кленовыми листочками. Масляную пастель э, буду использовать Мунгио Геллари, э, набор э, в 48 цветов. Для начала я сделаю формат. У меня скетчбук такой ну, небольшой, видно, да, примерно с ладошку. Квадратик, и обычным простым карандашком я для начала намечу, где у меня будут мои тыковки. То есть одна где-то вот у меня будет легонечко намечаю. Такая вытянутая вот здесь. Довольно-таки крупненькие их изображаю. Где-то здесь у нее будет вот это вот ножка, да, плодоножка. Дальше одна у меня будет вот здесь. И за ней тоже выглядывает еще одна тыковка. У этой здесь плодоножечка будет выходить, и у этой здесь Они такие вот толстенькие, жирненькие. Здесь пускай она вот сюда наклонится. Ну, и это сюда. Такая более длинненькая. Тыковки, как они у нас рисуются? Вот от этой серединки <coughs> закругляем до да, краешки. То есть, и сама вот эта плодоножечка, она не будет ровная. То есть, она вот по вот этим сегментам, да, как бы долькам этим тыков тыковки будет тоже такая вот как кривенькая да скажем так и вот по форме тыковки вот показываем ее поворот тут у нас листочек еще кленовый перекроет вот такие вот такими сегментами рисуем ее и смотрите, то есть те, которые, дольки вот эти смотрят на нас, они, соответственно, будут пошире, да. Чем они дальше, тем их уже, уже, уже делаем. Дальше вот, которые, те дальние, мы тоже делаем пошире. Здесь они просто, ну, как бы частично перекрыты, да. Здесь вот, здесь она пойдет. И здесь мы опять вот... Как у мандаринки тоже, да, такие долечки. Так. Но края вот эти вот мы видим закругленные. Вот одна тыковка готова. Можно сюда вот ее пониже, эту долечку, чтобы она такая кругленькая была. И то же самое делаем, в принципе, со всеми. То есть тут прям... Один в один эти дольки повторять смысла нет. То есть, ну, как бы, сколько у вас там получится, столько и делайте. Тут не принципиально. Но все-таки удобнее изначально общую форму тыквы наметить. Чтобы никуда там не скосить, не уйти. здесь вот здесь и здесь просто вот так закругляем и также эту вот какую-нибудь центральную до да, намечаю тут закругляю вверху Очень легко рисуются тыкалки так вот это сделаем вот так вот чтоб там мелкую детальку не прорисовывать сделаем вот такую дольку там большую ну и здесь а тут вот этот хвостик здесь тоже сделаю так покрупнее ну и листочки а вот отсюда откуда-то будет у меня выходить листочек Работу я тоже нашла в интернете. Она написана акварелькой. А мы будем делать ее пастелькой. Так, ну вот где-то здесь будет начинаться листочек. Да, это сама веточка, а вот здесь листочек. И вот намечу я сначала э, сами вот эти вот основные линии. Так, сюда вот пойдет. Потом вот от нее... Вот так сюда и сюда. Так, а здесь он так вот интересно изогнут. Так, ну сейчас давайте прорисуем сначала вот сам листочек. То есть у него такие вот угловатые на тыковку заходим слегка так и вот сюда в основание приходим ну что-то такое и вот сюда так здесь закругление вот сюда вот так пускай так и здесь вот изгиб листочка такой красивый прям вот так поворачиваем здесь сюда приходим и вот в этой части здесь теневая у листочка ну, вот как-то так это будет в тени часть листочка, а это будет более освещенная. Ну и вот отсюда какой-то листочек идет. так вот здесь само основание. Здесь он начинает расходиться. И вот она у нас палочка тогда идет вот сюда под небольшим наклоном. Дальше вот куда-то сюда пойдет. Ну, а здесь не видно. Там вот краешек листика виден. Так. Так. Ну, вот какой-нибудь. Не обязательно а, с, там как-то очень правильно рисовать с этой стороны. Там и вымерять с этой стороны. Это а, листочек природа. То есть, может быть по всякому так здесь вот как-нибудь интересненько выгибаем так так то есть интересно и вот так изображаем вот таким вот каким-нибудь образом Ну, вот такой набросочек тыковок у нас получился. И сейчас мы его будем заполнять пастелькой. Так, ну сначала я прорисую то, что вот у меня дальше там, да, листочек. Я беру бумагу сразу, чтобы протирать ну, бумажное полотенце вот кусочек, чтобы протирать пастельку. Вот он дальше, и мы его прорисуем. Он такой у нас, я беру так, номер 242. И вот здесь около тыковок, таким вот образом заполняю сам вот этот листочек. Бумага у меня такая вот она, почти нет у нее фактурки. Она довольно-таки гладенькая. Но плотненькая, 200 грамм. Здесь зелененького, где-то вот здесь, около оранжевых тыковок, да, будет красиво а, зеленый цвет. То есть не совсем ровно. Листочки у нас будут разноцветные. Здесь зелененький. А, где-то можно ну, вот взять желтоватый какой-то оттенок вот у меня здесь есть светленький такой 243 номер где-то вот здесь на листочках сделать посветлее участки где-то вот здесь по краешку то есть делаем их разноцветными такими интересными по зелененькому где-то добавить каких-то светлых моментиков также можно взять какой-нибудь оранжевый вот допустим 204 номер оранжевенького немножко Куда-нибудь и сюда его запустить. И еще какой-нибудь зелененький, светлый возьму. Так, ну, допустим. 225. Вот такой вот, бледненький, бледненький. Вот оставшиеся части я им закрою. Ну, чтобы оранжевый у меня не спорил с тыковками, я чуть-чуть подмешаю к нему красненького. красненький 207 номер. и теперь я пальчиком так вот легонечко можно в принципе водичкой размыть будет такой акварельный эффект Они более мягко перемешиваются. Ну, мне нравится растирать прям вот. Нравится этот эффект. Ощущения вот эти вот, когда растираешь пастельку. Так, светлым желтеньким вот здесь поконкретнее добавлю край листочка. Вот. Дальше, что у нас, это вот дальний, да, самый листочек, он на дальнем плане. Дальше у нас идет вот эта тыковка, да. Вот мы ее сейчас с вами прорисуем. Ну, и здесь, естественно, у нас пойдут оттенки оранжевого. Я беру самый светлый оранжевый. Даже такой теплый желтый больше. 204 номер. И вот здесь, вот на макушечках, от края. Здесь пойдет более светлый сначала. так вот неравномерно как-нибудь интересно дальше я возьму темный 206 чтобы сразу такой контраст Точки обхожу. Пастелька это очень яркая, такая приятно ей работать, так вот здесь, и вот пока мы не начали растирать, я возьму. Какой-нибудь вот красно-коричневый 237 номер. И к низу еще его добавлю. То есть, чтобы нам а, показать вот этот да, объем. Она вверху у нас на свет попадает, там она посветлее, такие желтенькие, да, моменты, а к низу потемнее. Даже этим вот цветом можно вот так легонько сами дольки разделить. и теперь это дело можно плавненько пальчиком растушевать есть еще вот такие вот я обещала вам показать силиконовые кисточки вот она мягенькая и можно ей но это конечно дольше но в принципе ими очень удобно ну, вот здесь как бы не такие уж большие сегменты, да, их, в принципе, можно так вот растушевать. Ну, ее тоже нужно вот по салфеточку, она пачкается, протирать. А, а если вы что-то пишете пейзаж, какой то небо, там что-то, это, ну, дольше, но, в принципе, тоже можно. Даже сейчас покажу вам. Может, кому-то пригодится, кому-то будет интересно. Я брала набор. На Озоне заказывала. Набор из пяти кисточек. Там есть вот такая вот. Видите, как бы, так, чуть не фокусируется. Вот. Вот такая вот скошенная. Сейчас буду на, на тыковке показывать. Вот она. Потом есть вот такая как бы остренькая. Ну, тоже вот как бы есть как ну не знаю, мне что перышко напоминает, видите она такая вот с двух краев как бы обрезана, а здесь ну, закругленная, потом вот такая здесь срезанная, здесь срезанная вот вот такая и вот как у меня сейчас я работаю да, здесь как скошенная кисточка но только у нее еще такая вот как желобок тут вот она неровно срезана а как бы так закругленная ну не знаю для чего-то возможно но это более она такая вот упругая поэтому я ее взяла то есть ну стоили они что-то там не не очень дорого даже я бы сказала дешево вот ну взяла в принципе, такие кисти есть и более таких вот ну, крупных размеров, но я, когда искала, не нашла. А больше, честно говоря, даже ну, не рылась, не интересовалась. В принципе, удобно будет большой, какие-нибудь ну, крупные, да, там, типа, небо, море, что-то такое. В принципе, удобно. Кто, допустим, не хочет пальчики вымазывать там, можно этими кисточками. Не знаю, честно говоря, сколько они прослужат. Без понятия. Кто, допустим, пользовался такими, знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько они вечные. Ну, отзывы э, читала. Я всегда читаю отзывы, думаю, что мне заказывать. Ну, вроде как, э, про них плохого ничего не говорили про эти именно кисточки. Что вроде как и держатся, и все. Потому что за некоторые наборы читала, пишут, что вот этот, ну, сам силикон вылетает из основания. За эти вроде бы такого нету. Ну, посмотрим, не знаю. Тоже, конечно, смотря как активно ими пользоваться то есть если вы там раз в год ее достаете то понятно А если активно допустим пишите вот вам нравится да так вот ну что мне нравится ей ну как бы такие вот куда пальчик да не подлезет какие-то маленькие детальки к примеру вот сейчас будем этот хвостик да прорабатывать то есть пальчик тут бочком, если, но бывают детали меньше, да, ну как, к примеру, вот этот стебелек, да, вот его очень хорошо этой кисточкой, допустим, растушевать, да, если там не хотите, чтобы он сильно размазывался, вот как бы ей удобнее. Ну можно опять же, да, повторю, что как акварелькой размывать. Сейчас мы попробуем чего-нибудь размыть как бы покажу вам такая работа немножко с экспериментами будет ну, вот такая вот тыковка давайте вот листочек наш да вот попробуем размыть чтоб он понежнее был я беру синтетику кисточку такая вот ну, небольшая у меня детский набор вот она блестит с блестками обычная водичка вот я окунаю водичку и начинаю вот так вот его так стоп я что-то это самое не водичку господи это я уже с акварельными карандашами перепутала извиняюсь бывает разбавитель растворитель white spirit Ой, ну это вообще, сейчас скажите, что она что-то нас учишь. Растворитель. Еще раз извиняюсь. Это же масляная пастель. Только, друзья, растворитель именно не тройник, не двойник, ничего. Вот у Спирит без запаха у меня вот этот вот, которым я маслом рисую. Вот им. Ой, ну я учудила. Вот окунаю и размываю. Но только потом, вот если вы хотите еще прорисовать листочек этот, нужно будет дождаться, пока оно высохнет. Вот, вот так вот мы размываем. То есть, к примеру, если вот э, пейзаж, да, вы основу неба нанесли, большую и размыли, да, такое более э, равномерное такое получается. И, к примеру, вам надо потом прорисовать облака. Тут уже надо будет дождаться, пока э, э, растворитель весь высохнет, выветрится, и потом продолжать. Рисовать дальше. Вот так вот можно кисточкой острые кончики эти все повыводить. Видите? Она вот цепляется. И, и рисуем. Форму уточнить. Ну, то есть, такие вот приемчики. И вот сюда ножичка вот это вот то есть вот такой вот получается листочек так, я закручиваю баночку а то я Мастер такая, все поразливать. Дальше. И теперь вот этот вот сделаем хвостик, да, у тыковки. То есть у нее здесь тоже где-то светлые есть части. Это номер 241. Какие-то. Она тоже вот здесь такая с гранями светлыми. Где-то светлые вот здесь будут. И возьму темный зеленый. Так, вот этот такой номер. Э, номер 233. Он зеленый, такой спокойный. Вот здесь, в этом наборе, мне прям вот аж нравятся оттенки зеленого. Они более натуральные, такие какие-то сложные. Так, здесь я показываю вот по долечкам эту ножку. обхожу свет стараюсь дополнительно мы сейчас еще раз тушуем конечно же опять этой кисточкой я буду так вот оранжевый вытру Можно, в принципе, если, ну, понравилось, к примеру, размывать и размывать всю работу. То есть, ну, здесь уже, что вам больше нравится. Вот таким образом. И вот этим вот светлым желтым. 243. Я еще больше уже так с нажимчиком поставлю где-то плечочков таких поярче. Вот. Ну и на самой а, тыковке тоже сделаем белым цветом более светлые части. То есть, вот здесь. Вот здесь пускай прям поярче будет. Здесь вот я краешек только растягиваю, чтобы у меня в основном блечок был беленький, да, не сильно растирался. А все-таки таким вот он ярким был. А краешек. Чуть-чуть растягиваю, чтобы он плавно уходил. Ну тоже с белым не переборщите, он в принципе как и в краске, чтобы работа не была какая-то очень такая белесая. Все таки хочется яркости вот здесь вот такая тыковка и мелочек сразу протираю а бумажечку или влажную салфеточку тоже можно дальше следующая у нас вот эта будет тыковка она закрыта этой да вот по по очередности ну и опять я беру самый светлый желтенький 204 и в принципе то же самое я начинаю закрывать светлые части То есть работать буду с теми же цветами. Темный оранжевый, желтенький, красно-коричневый. Дальше тёмно-оранжевый 206 Где-то в желтом можно мигнуть, оранжевым тоже, чтобы так интересненько было. последняя долька А еще вот не помню показывала вам или нет вот если пастелька заканчивается да но чтобы у малевича там она гофрированная да ее можно кусочек оторвать и все как бы и работать дальше увидела такую штучку и как бы хочу с вами поделиться просто вот так вот выдавливается да, чтоб не мучиться там не отрывать вот она высовывается а этот краешек раз заминается и все, и работаем дальше. То есть не надо рвать, ну, как бы быстрее, да? Такие вот интересные. Вроде бы мелочь такая, как бы. Красно-коричневый беру 237. Напоминаю, да, цвета, чтобы вдруг кто забыл. И оттеняю, ну и дольки, естественно, тоже. у нас тут потемнее вот здесь может быть немножко темнее так, сюда вообще конечно классно пастелькой рисовать Вот, наметили. И опять я кисточкой все это дело вот так вот возьму и растушую. Что еще классно, вот за силиконовой кисточкой, она же, пастелька цепляется, да, и вот, если видно вам, да, вот этот коричневый, он где-то вот, маленькими-маленькими крапинками в оранжевый потянулся и как вот на тыквен у нее же такие вот пупырки там да она же не главное не гладкая кожура это и вот создается такой эффект как будто там какие-то вот эти вот пупырки так интересно. А вот это разделение, которую я красно-коричневые дольки да, разделила, я их тоже чуть-чуть смягчаю, растушевываю, чтобы они такими прям четкими не были. В принципе, это как бы она же у нас объемная долька, да она вот, ну, вот такая вот выпуклая. То есть, это в принципе по сути тень вот эта, которая между долек. Поэтому ее там сильно как бы такой конкретной нет смысла делать. Кстати, друзья, вот э, в телеграм-канале э, сделала там основная, да, группа есть, где вот я мастер-классы выкладываю, ну, что-то я с этими всеми соцсетями новыми так вот тяжело э, работать мне и не сразу я поняла что вы же не можете там ничего писать и, и поэтому вот сделала я отдельную группу э, там ну можете в, в основной этот канал зайти да и как бы там ссылочка есть подписаться на этот канал там вот вы можете уже и комментировать и свои какие-то работы выкидывать ну то есть общаться по поводу живописи какие-то вопросы задавать то есть там уже это уже точно там вот проверяла через другие аккаунты заходила то есть уже можно там общаться Только условия, что будьте вежливы друг с другом, не ругайтесь, делитесь советами какими-нибудь, лайфхаками. Потому что начинающих как бы очень много, и все, каждый из нас был когда-то начинающим, чего-то не умел, да, и какие-то такие вопросы, которые нам сейчас могут показаться смешные для начинающего, это далеко не смешно. Человек действительно не знает, да. То есть не игнорируйте, если в случае чего там спрашивают, да, конечно же, помогайте. То есть будем добрее друг к другу. А то в некоторых группах, как посмотрю, так... Все такие злые какие-то, не знаю. Прям столько в нашем мире сейчас негатива этого. Беленьким высветляю. Опять-таки, вот какие-то моменты. Ну, не будем о грустном, да? Будем творить красоту. То есть, подключайтесь. Рутуб там был взломан. Сейчас... Вроде бы его восстановили, но пыталась мастер-классы загружать что-то. Пока еще не совсем это они там доделали, видимо. Не получается. То есть Яндекс.Дзен есть еще. Канал. Так, ну вот какие-то. Светлые моменты здесь немножко. Вот таким вот образом. Так, и хвостик. Сам хвостик. Номер 242. Опять-таки я намечу светлые части на вот этой ножки и вот этим вот зелененьким темненьким более темные Соответственно, кисточкой я это дело растушую. Вот. И светлым желтеньким 243 я еще дополнительно каких-то чочков поставлю. Дальше следующая тыковка. Ну, то есть такое однообразная работа немножко ну зато тренировка да, отрисовать тыковки желтенький так что я тут светлый желтый взяла 204 четвертый ну пускай она на переднем плане пускай будет чуть-чуть выделяться до да? не темным а желтым или я им рисовала <смех> болтаю и не помню так вот здесь смотрите у нас темный оранжевый здесь я чуть-чуть ее высветлю оранжевого вернее желтого проложу Вот эти передние пожелтее сделаю. Возьму даже вот такой лимонный 201. Давайте уже сделаем ее посветлее, раз уж так пошло. Смешаю с этим желтым. Пускай она такая будет на переднем плане поярче. Вот так. Но к низу все равно беру темно-оранжевый. Так. Дальше. здесь более плавная такая вот дуга чтобы она у нас лежала да и красно коричневые опять-таки тени ну и разделяем также им так вот, легким движением не сильно давлю чтобы линии тоненькие получались Вот так вот, где-то дольки можно между друг другом вот сделать, допустим, пожирнее, как бы оттенить. таким образом и опять мы растушевываем даже можно немножко знаете как сделать взять вот а, 235 а, такой темно-темно коричневый к примеру добавить его немножечко аккуратненько вот сюда на эту тыковку где-то вот по низу чтобы у нас вот этот желтый темный, да, они поярче по смотрелись, контраст. То есть вот здесь тоже можно, то есть еще ниже, совсем чуть-чуть вот такого цвета контрастика добавить. И вот можно кисточкой, можно в принципе пальчиком, так быстрее чуть-чуть будет. Тут у нас немножко. Вот так вот потянуть как бы наверх. Так, здесь возьму кисточку, чтобы желтый не смазать. Ну и по по форме вот самих долек протягиваю. Так вот красно-коричневым вот здесь добавлю дольку внизу разделение. Ну и вот эту сейчас тоже растушую. Сейчас пока в темный не буду заходить прям в этот чтобы в желтый у меня вот эта чернота не полезла это такой темный темный он не черный черный еще темнее но довольно таки темный цвет коричневый так стираю так, чтобы ну, приблизительно плавно было. Интересно. нужными палочками, да, ватными, я вам показывала. Тоже можно... Растирать, но что ими неудобно, ну, в принципе, как бы нравится мне, но неудобно вот то, что бывает, знаете, палочка какая-то, одна, к примеру, очень сбитенькая, вроде ничего удобно ей, а другая, смотришь, вроде бы она такая плотненькая, все, начинаешь ей растирать, она вот так вот распушится вся, и, ну, вообще неудобно такой. То есть у тебя с кисточкой, конечно, ничего не случается. Так, ну и вот здесь сейчас уже потяну вот этот темненький. Видите, растягиваю тоже вот по форме, вот долька поворачивается и по форме я тяну, как бы задавая вот этот вот объем. Кто меня давно смотрит, да, тут знает, что я всегда вот говорю, что мы рисуем, неважно чем, краской, либо там пастелькой, без разницы. Мазочки наносим по форме предмета. Будь то какой-то склон, будь то какой-то там предмет, да, даже если это натюрморт какой-то там, Кувшинчик, чайничек, вазочка, там что, по форме предмета. Светлым блечочки добавляю, белым. Краешки чуть-чуть высветляю. Вот здесь такая долька посветлее. Так, где-нибудь вот тут можно бликануть. Сильно прям конкретные тоже блики не оставляйте, потому что, тоже вот я говорила, да, что а, конкретные яркие блики у нас в основном на глянцевых предметах. То есть это что-то такое, вот, ну, вазочки какие-то, да, а, ну, вот именно не глиняные какие-то горшочки, а вот стекло. Вот там у нас яркие такие блики, они четкие, мощные. А то, что у нас такое вот матовое, оно у нас не оставляет ярких бликов. Таких вот прям четких. И саму ножечку тоже здесь вот светлым 242. И вот этим 233 темненьким вот так вот долечки эти подчеркну уголочками. Если где-то тонко надо прорисовать, да, берем, к примеру, бочком мелочка. Проводим линию, и получается более тонкая. Ну, тоже тонкая, мелок толстый, прям совсем идеальные тонкие линии, да. Ну, можно вот кисточкой размыть, вот так, как листочки вывести, к примеру. А совсем <coughs> тонко мелком не получится. Ну, если он новый, когда грани, знаете, ровненькие еще, тогда да когда получится. Так. И самым ярким этим желтеньким тоже какие-то блечочки. Так, ну и сейчас вот этот листочек сделаем. Ну, у нас тоже где-то зелененький. Вот возьму так, 241 номер. Он в основном по большей своей части зелененький. Ну, мы его тоже сделаем как-нибудь интересно, разноцветно. На оранжевый вот хорошо зайти именно каким-то зеленым оттенком. Чтобы он у нас хорошо читался. Так. Но его тоже, да, размоем? Разбавителем. Какой-то вот так вот интересный. Так, вот сюда. Вот так. Потом посветлее. Вот этот зеленый 242. Тоже разных оттенков зеленого. Добавляю. Так, а сюда мы возьмем, так, здесь даже такой какой-то коричневый, вот 236 номер, вот здесь слегка-слегка коричневинка, пятно такое. И в него немножечко красного добавлю, так, 207-го. То есть, чтобы такой прям красноватый был немного. Так, и вот здесь тоже вот этим вот коричневым темным намечу. Слегка-слегка прям еле касаюсь, чтобы такой легкий-легкий отпечаток оставался. Вот, коричневатый этот и высветлю я его наверное 240 вот такой вот нежный розовый прям вот перемешаю как бы вот можно пальчиком до да, растушевывать перемешивать а можно как бы цвет на цвет вот сюда вот таким образом дальше где-то можно к примеру взять вот тот же лимонный да и вот эту зелень вот прям втереть и кое-где сделать более светлым то есть ну тоже чтобы было разнообразное какое-то зелень это на листочке Вот. Ну и сейчас без растирания как бы сразу так еще ножечку не прорисовали. Ножку, ножку. Вот этим зелененьким. Вот сюда. А сверху светлым желтеньким, которым у нас для блечочков. То есть вот такая вот. будет. Беру кисточку эту синтетику. Беру растворитель. И сейчас мы его растушуем прям вот сразу, то есть не растирая пальчиком, да, сначала или кисточкой, а сразу вот с разбавителем будем. Вот так. И здесь. Здесь. Подправляю форму, где, к примеру, мне так вот хочется. Какие-то острые уголочки делаю. Вот какие-то характерные вот эти вот изгибы листочка, да, вот эти вот волнистые. То есть прорабатываю. То есть частично... Пигмент снимается на кисточку с разбавителем, да, и тем самым можно ей еще как бы прорисовывать какие-то линии, те же острые уголочки, где-то какое-то дорисовать, подправить форму листочка. Вот так вот сюда закругляем. И теперь вот этот красно-коричневый нам нужно тоже вот так вот прям размыть. Вплавить в зеленый, где-то так вот сюда пойти. Вот так вот форму придать. То есть видите, он чуть-чуть посветлел, даже размылся. И вот эту часть тоже. Листочка, изгиб этот. То есть это вот он же идет вот сюда и вот вот сюда. То есть это он просто у нас вот завернулся, да, как бы на нас смотрит. вот таким образом так закрываю разбавитель возьму этот темный темный коричневый и вот кое-где край этого листочка загнутого вот так вот Можно этим темно-коричневым, допустим, если, к примеру, вам не хватает контраста, легким движением сделать где-то весь сюжет обрисовать, как бы, да, какие-то, ну не полностью прям все брать и досконально, да, как бы прорисовывать, а как бы немножко. Прерывистыми линиями, да, так подчеркнуть. Вот эти прожилки можно на листочке. Также наметить. Что-нибудь такое. Ну и здесь тоже вот на листочке какие-то прожилки есть. Возьму светленький, желтенький. И вот здесь поставлю бличок на листочке. Так, пачкается, протираю. Вот так вот более светлый и в принципе можно также и тыкалки вот слегка так пройти какие-то здесь края Вот здесь у основания можно потемнее сделать -а, легким движением, то есть не полностью даже каждую дольку досконально да, прорисовываю, а вот так вот ну, дополнительно, как бы, очерчиваю. Если вы будете полностью, да, как бы прорисовывать каждую деталь, прям вот дольку от начала и до конца, это будет больше, знаете, похоже, как что-то на детскую раскраску. Такое все прям очень-очень вырисованное. Так, ну и здесь, естественно тоже вот это вот листик тоже видите прожилочку я рисую как бы ее но такими вот прерывистыми То есть, вот она хотя у нас видно да вот основная вот это вот серединка но я ее прерывисто так вот нанесла так интереснее Пускай даже где-то вот, вот эти вот мазочки, они вот ну, за ты да, выходят за листик. То есть, пускай будет так. Ну, это тоже интересненько. Ну, и что еще осталось? Вот они такие какие-то декоративные прям, да. Давайте их немножечко сделаем под ними тенюшку. Вот это у меня охра 238 номер. Возьму и добавлю вот охрочки сюда. И размою, наверное. Чтобы... Как бы между ними здесь тенюшка, да? Так, вот здесь будет тенюшка. Ну, вот эти тыковки тоже, да? Вот можно плоско. Здесь уже мелочком работать. Где-то под листочком могут быть. Вон, тень тень отбрасывает, да? Вот здесь чуть-чуть добавлю, прям немножечко. То есть, я не хочу здесь никакой там фон прорисовывать. Такая вот небольшая иллюстрация. Легкая. Вот. И так, так, так. Каким-нибудь красно-коричневым сделаю потемнее. Вот тут вот непосредственно под самим предметом. Да? Размую сейчас это все дело растворителем. Так, не спеша. Детальки маленькие. С этой стороны тоже. Вот к самому предмету подхожу, а потом вот так вот прям можно как бы... Плошмя кисточкой растянуть как бы на нет. Такого. Сильно тоже не буду здесь э, стараться размывать прям идеально. Пускай где-то фактурка будет видна. Пастельки. так вот слегка здесь и вот тут под листочком тоже немножечко все-таки размою как бы тень от него тоже да падает он такой вот лежит прям какой-то изогнутый естественно от него там тенюшечку отбрасывает вот так если к примеру получилось там но где-то хочется высветлить, да, можно, в принципе, взять белый и добавить. Ну, вот опять-таки, я сейчас не подождала, да, ну, надо дождаться, пока высохнет, потому что ложится не очень, бумага может еще скатываться, так как мокрая, ну, вот где-то. Так я просто показываю, что можно... В принципе сделать эту тень между предметами да там посветлее ну вот и все друзья вот такие тыковки у нас получились обязательно поставим подпись Ставьте всегда подпись на своих работах. Вот так. Все, на этом я с вами буду прощаться. Присоединяйтесь к телеграм-канал. Там так и написано. Канал а, МариАрт. И МариАрт живопись маслом это основная. Как бы группа, ну, через нее можете зайти. Ссылочки все есть в описании под видео. И на Руту и на Яндекс.Дзен добавляйтесь. Будем общаться с, с вами, какими-то делиться творческими идеями. Вот. Но на этом все. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока!